Сколько в исторической? здравствуйте сегодня 29 мая 2017 года канал разподготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии константин зеленин а у нас прямой эфир вещаем мы из подмосковья до новой исторической эпохи осталось сколько 159 дней вот 159 дней так я прошу всех посмотреть Эхо Москвы послушать, естественно, послушайте, и посмотреть на официальном сайте Эхо Москвы. Сегодня я там выступал в, в, в передаче особое мнение. Да, в 17.00. Вот видите, я даже забыл, где я выступ... вы выступал. Да. Татьяне Фельгенгауэр, большое спасибо. В общем-то, и всему коллективу Эхо Москвы и я прошу всех смотреть и слушать. Почему? Потому что важно, чтобы это было в топах, и чтобы тогда будут слушать и смотреть не только наши, да, и не только те, кто так думает, но, может быть, и кто-то другой посмотрит, уму-разуму наберется, хотя вот, вот меня хвалят с этим эфиром, я думаю, что хвалить нечего, я не, не, не смог сформулировать то, что хотел сказать. Но, значит, День пограничников вчера был, поздравляю всех пограничников от всей души и надеюсь, что при будущем, при будущем режиме, режиме все-таки погранвойска станут опять очередным то есть, ну, смысле, видом вооруженных сил, они будут как сейчас там подъедаться в качестве какой-то службы. ФСБ да но ну это вообще просто настолько унизительно. Да, я, я всегда говорю что вспоминаю, как газета Правда 24 июня 1941 года там писал Как Львы. Дрались советские пограничники А тогда войска к НКВД относилась Вот представляешь, они написали Как львы это, Дрались сотрудники НКВД там, Или работники НКВД Но наверное, вызвало бы недоумение А сейчас везде пишут, когда про пограничников Везде пишут, что Сотрудники ФСБ Сделали то, то, сделали это Но я понимаю, почему это сделано Потому что резко отрицательный образ КГБ ФСБ резко отрицательно, вообще ничего хорошего, сколько бы фильмов они про Штирлица не показывали, все равно ну, люди все понимают, одно в кино, другое в жизни и сплошной негатив. И, и всегда положительный образ советского пограничника, да, там карацупа, собачка, фуражка, там, ну все как положено, да, и вот это вот нужно было воссоединить, то есть это такой путинский пиар, совершенно такой демонический Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы все-таки самостоятельность, как вы получили по грану войска, вот Жезинский на 90-м году скончался, ну целая эпоха закончилась, огромная, вообще невероятная эпоха. Вот Жезинский ⁇ это советник по национальной безопасности. Всего в течение 4 лет, если мне не изменяет память, но воздействие на умы... Наверное, ни один бывший президент США, ну, я имею в виду действующий, а потом бывший, не имел такого воздействия на умы, как Бжезинский. Вот два, сказать, персонажей, их трудно назвать, да, это два игрока на всемирной шахматной доске, да, как у Бжезинского есть соответствующие одноименные произведения, да, вот, и Второй игру, конечно, Киссинджер. По возрасту они практически ровесники, да, и оба из Польши. Ну, в общем-то, интересно я к тому, что насколько Киссинджер переживет Бжезинского. Мне это... Я всегда ставил, такие внутренние ставки делал, ставил всегда на Киссинджера, что он переживет, вот честное слово, внутренний, ну вы знаете, такое особое у меня к нему отношение, ну, наверное, как и у всех русских людей, да, потому что он такой своеобразный дяденька, вот, и что еще надо сказать? Вот, помочь просили распространить видео, поможем, дадим ссылки. Я прошу тех людей, которые хотят, чтобы мы как-то распространились, помогли видео распространить, не выкладывать тогда его в Ютубе. Потому что мы можем дать только ссылку, мы показать ничего не можем. Так, и в Москве ураган. Произошел вот... Когда мы ехали на Эхо, и я, кстати, попросил людей, люди хотели ехать в Чебоксары, я попросил их не ехать в Чебоксары, но слава богу, в общем-то, они повременили, и я оказался прав, потому что случился ураган. 11 человек погибло, сейчас на, на... последней информации погибло 11. Будем надеяться, что они правильные, что меньше погибло, но, ну, скорее всего, правильно. Без света остались 7 тысяч жителей Подмосковья, башенный кран упал, деревья свалило, ну, естественно, конструкции свалило, крест храма Рождества Богородицы в Подмосковном Королеве вырван. И вот самое главное, самое главное, сенатский дворец в Кремле долбануло. То есть снесло крышу в Кремле. Но ее давно в Кремле снесло, да. А сейчас ее снесло реально. И мы, когда говорили, что будут такие яркие проблемы в Кремле, мы, в общем-то, не ошиблись, да. То есть говорили, что еще до 5-11, то есть будут какие-то моменты такие, которые продемонстрируют, что мы на верном пути. Значит, да. Следующие новости давай. пригласим гостя. Да, давай, Пьер пригласим. Пьер Арнер. Да, он у нас такой известный, почетный Д человек. Добрый вечер. Да. Да. Зачитаю новости или дадим слово? Да, нет, не надо. Ну, мы сейчас с ним поговорим. Мы поговорим сегодня еще про Макрона, а потом по перейдем к новостям. Ну, начнем, наверное, с наших вот протестных дел Надо сказать, Пьер всегда принимает участие в разных мероприятиях В том числе и вчера был, и мы поговорим сегодня о вчерашнем мероприятии В том числе, то есть на Вавилова, но не в Саратове Потому что в Саратове улица Вавилова тоже есть, а в Москве Происходил митинг э, против реновации и шествия. Мне там даже дали минутку выступить. Вот Пьер там тоже был, снимал. Он всегда снимает э, протестные акции. И я вас уверяю, что не, не за деньги Госдепа, да как нам всегда пытаются верить. Слово Пьеру, а то я много говорю. Видео, которое я снял вчера. Там я написал статью, и она появилась на первой странице газет «Медиапарк». «Медиапарк» — это самая распространенная газет во Франции, это 130 тысяч подписчиков. И, вероятно, это единственная газета во Франции, поэтому, поэтому знайте, что во Франции узнали о вчерашней демонстрации в Москве. Очень хорошо очень хорошо причем знаешь что плохо плохо что в Москве не все узнали а вчерашние демонстрации в Москве во Франции знают а в Москве не знают и рассказывают что вчера было 3000, да и вообще никто не пришел да и никому ничего не нужно и так далее на самом деле не так сегодня вот новость открылась что Пьер является соседом нашего уважаемого в кавычках Владимира Путина Владимирович, он как у него умничный? Uh -huh. Ну, никому не скажите, потому что это большой секрет. Да. Э, никто не должен э, знать, ну, что... Мы, мы, да, вы, пожалуйста, никому не рассказывайте то, что да. мы вам сейчас сказали. Ну, Да, но точно э, это дворец дочери Екатерины, его мужа. Но там, в это рядом несколько минут на велосипеде от моей, моей квартиры, на почтовой ящике э, ничего не написано, даже, даже у этого номера... В этого дома номера нет. Чтобы, чтобы узнать, что это номер 9, надо посмотреть следующий дом номер 9 вис. Mm -hmm. И бяриц э, э, есть такой, чтобы поддержать э, скажем, э, русский бизнес, который кормит э, часть э, местного э, населения. Есть э, человек, это э, господин почетный консуль России в К сожалению, у меня так, такого титула нет, но скоро вы мне дадите какой титул, чтобы я смог представить там <laughs> euh, <laughs> довлезно. И там я, я участвую в мероприятии, это красивые салоны, и там часто бывают путинские пропагандисты, и таким образом обращаются к публике «Знаете, жители Бьярицы, что наследство русского трона решилось в И подробно, это когда 90, в августе 1999 года Путин был в э, э, семья э, Эльсина не хотела опустить свои интересы и решила в узком круге, что наследником будет Путин». И они отправили Березевского посланником семьи, чтобы договориться с Путиным. И там это, чисто это говорится на газета. И там, говоря, что, конечно, прилетели на своем шестом самолете, и они договорились. И поэтому я рад вам сообщать, что у нас, в Ярице, мы решили, э, кто будет э, возглавить, э, э, царствовать над вами, в точнее сейчас почти 20 лет. И это является гордостью э, Ярица. Но извините меня, это является тоже вашим позором. Извиняю. <laughs> потому что ваша судьба, она решилась там. И я говорю, Биарис, конечно, не будь гордым, потому что это было заговор. Заг... Биарисский заговор, который вернул КГБ у власти. Вернул КГБ бывших членов Компартии и, в кон... конце концов, верну... вернул в Россию снова Снова есть такое позорное слово для русской нации, это политзаключение, это мы вернулись в прошлое, и сейчас Россия, она кинулась в середину прошлого века. Когда весь мир идет, в Европе идет период, изобретают новые формы демократии помощью интернет социальные сети другие инструменты другие концепты как развивать общество принимая новой технологии здесь это фсб кгб это задержание это автозаг это лексикон который я сижу я слышу сегодня да а вот а вот встреча сегодня состоялась с макроном как французы вообще относятся к встрече путина с макроном как здесь то мы все это прекрасно знаем а вот как там как там люди реагируют и вообще ну, это как бы отношение между Путиным и Макроном развивались с самого начала избрания, ну пусть это короткий промежуток, но все равно какая-то, наверное, там перезвонка, переписка была, потому что мы уже знали, что они будут встречаться, хотя они отрицали, даже в нашу прессу это просочилось. Вот сейчас встретились. Вначале я могу, я хочу сказать, что руководитель государства принимается в Елизейском дворце. Это официально. Да. И наш президент ждет его на перроне и встречает его на Елизейском дворце. Да. Сегодня Путина в Путин, Велизеском дворце нет. нет. А Версай, это бывшая резиденция Людовика XIV. Это неофициально. Музей. музей в <laughs> встречали, <laughs> да, да. да. Не в доме. <laughs> и поскольку я знаю, Макрон поставил точки на и. Вначале Макрон не, не пропускает к себе россиян туде спутник, потому что он говорит, что они, они говорили о, о, о, о, о нем очень неприятными. Словами. Это хуже, чем оскорбительными словами. И это, это он готов обращаться всеми журналистами, но не теми, которые говорят таким образом именно о личном персонале. И а потом Макрон, он солидарен союзниками с Европой и он стоит за международное право. Да, вот наше мнение такое, сейчас постараюсь его высказать более корректно, потому что... Ну... А вы обязательно напишите французские да. субтитры и разместите да, его да, да. Да. Но ну, Хотелось бы высказать более корректно. То есть, что же происходит на самом деле? Ну, там сильно искрит, это понятно. То есть, все гаджеты сгорели там у, у журналистов, все компьютеры упали. Почему? Ну, на, на, на мой взгляд, потому что Путин бедоносец несет с собой много всякой энергии. И там бы ничего не сгорело, если бы не искрил с другой стороны. То есть, там э, чувствуется конфликт. И вопрос такой, почему встречаются люди конфликтующие? Я, наверное, попробую объяснить. Нам объяснил от Песков. Он сказал, что Путин ни в коем случае не хочет встречаться с Макроном. Это была идея Макрона. Я сразу вспомнил Тильзитский мир, когда Александр предложил встретиться Наполеону. Да? И Наполеон не сказал, ну, слышь, иди сюда там. Он сказал, ну давай посреди Немана встретимся, там поставили плод на плод шатер, рядом другой плод на другой шатер вместо сортира, ну и все нормально. То есть они там посидели, поговорили, встретились, до чего-то договорились. Это э, перед заключением Тильзитского мира в, 1800, в 1807 году. Не буду рассказывать, а то Лавры у, у Белковского отбирает, он любит эти темы. Так вот, а, а здесь... Путин закидывает, вероятно, он был инициатором встречи, закидывает, значит, предложение встретиться, летит туда, какая-то Петровская выставка. Почему так срочно надо? Кость, как думаешь, почему? Догадываю. Потому что скандал жуткий, гомосексуальный. Макрон, ну, как бы, определенные люди считают его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Он у них наверняка очень э, авторитетен, да, стал президентом. С кем же еще договариваться? С, с Альбертом, с этим принцем, уже не катит, с которым он там жил в палатке. Да? А там, я так понимаю, в Чечне сейчас выясняется, что огромное количество людей подверглись насилию лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. И возможно, я не знаю пока, возможно, кто-то из них убит. Представляешь, сейчас какая ситуация. Сейчас это все, конечно, раскопают. И все это сунут в нос Вове. Он прибежал раньше туда, машет хвостом, как решить вопрос. Он хочет решить вопрос за то, что произошло в Чечне. Сто процентов я уверен, что именно поэтому, боясь всего на свете, он полетел туда на трех самолетах, чтобы если будут сбивать, то уж чтобы можно было. Вот в Сочи он на четырех вертолетах летает, здесь он летел на трех аж самолетах. Как вот смеются люди, что летел по частям. Но ему обязательно надо было прилететь и решить этот вопрос. Вот как мнение ваше? Я, я думаю, что здесь вообще создается неправильное представление о Франции. Я даю это премьер. Позавчера я прилетел, я сидел такси, и когда шофер сказал понял что я француз, он мне сказал: Бастиль, де Голль, Мари Marine Le Pen ja właśnie w tym politycznym zjatym posłie do góry. Bo jest wynik ja Marine Le Pen, ona położyła miliony oto oto <реш> uh, и я очень благодарю, потому что наши политики, они нам стоят очень дорого если вы кормите их, то нам будет побольше экономии. И потом, я решу, как с Желенью, я должен вам сказать, что эти деньги, они вам никогда, никогда не вернят, что банки, которые передали эти деньги, они обранкутились, и долг, передали другим банкам, которые тоже обранкутились. Alors, я, я знаю, что Россия щедрая. Вы финансировали Кубу, Афганистан, Анголу и так далее. Я не, я не буду воротить нож. Да, <laughs> просто поэтому я миллионы. Но я думаю, что можно здесь помогать людям, которые являются больше нужды, чем Марина Ле -Пен. Да, вот Постоянно. абсолютно, абсолютно точно сказано, как, как пистолетный выстрел, да, то есть афористично. Вот для Пьера родной язык французский, да, не русский, а говорит авто, афористично, и мыслит на русском языке афористично. Это я к некоторым ватникам, вы им там подсказываете, чтобы они формулировали такие вещи у себя в голове, да, потому что, ну, ну там что истина. Так... Я благодарю вас. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До меня спрашивают, пишут, революция будет 5 ноября 2017 года. Мальцы, дайте комментарий про Камикадзе. Он эмигрировал и говорит, если будет назревать революция, он будет отговаривать людей от нее. Ну что, пусть отговаривает. Но и, и, и, и, если... А есть у людей другой вариант, да, эмигрировать так же, как камикадзе. Я, правда, не слышал, чтобы камикадзе эмигрировали, камикадзе да, стояли да, до конца, да, да. да, вот. И еще, пишет, слава, рухнула еще пирамида голода на Новой Риге, которую поставили ровно за месяц до вступления Путина, Путина в преемничество 30-го Ноября 99 -го да, да, да, года. Да, да, да, да. Да. Это знак. Слава. Представляешь, нифига себе. Да, и сегодня как раз я хотел говорить насчет голода тоже интересно, в общем, то, что происходит. Я говорю, у меня мистическое мышление, и я не стыжусь этого, потому что это как-то работает. Да, вот если бы это никак не работало, я бы тогда подумал, какой же я сказать. дурак про похолодание в Самарской области. Да, в Самаре похолодало Почти сильно. Почти до 30 градусов и выпал снег. И масштабная авария в Сибири. Да, я быстро пробегу все эти вещи. При пожаре в Тюменской области погибла семья из трех человек. И подростки отковали полицейских на фестивале красок в Челябинске. То есть был фестиваль красок в Челябинске, полицейские Повели себя как-то, в общем-то, ну, глупо повели себя, потому что подростки заточены, были очень серьезно, они выкрикивали различные лозунги, которые выкрикивают в тюрьмах отрицалы, и, в общем-то, здорово, здорово там, я так понимаю, поднавесили. В Башкирии девочка выпала из окна третьего этажа, я думаю, что это опять э, москитная сетка. Ну, вы всем говорите, что москитные сетки очень опасны, если ребенок нажимает на нее, то все, он вывалится и может разбиться насмерть. В детском саду Екатеринбурга ребенок сломал позвоночник во время игры, постоянно мы в последнее время получаем такие новости о детских садах. А ради наживы э, стоматолог вырвал петербурженке 22 здоровых зуба. Это как вообще? Представляешь, то есть э, такая вот новость, но ну, мы попозже -по потом разберемся. Но вообще э, страшные, конечно, такие вещи. Ревнивец. Нижегородец убил жену Ушедшую в гости без него Так что вот если у вас ревнивый муж Не ходите в гости без него И наверное Продолжим про Митинг который состоялся На Вавилова. Ну в общем то митинг Неплохой надо сказать Что около 10 тысяч человек было Если так уж по честному А на митинг За реновацию Пришло полиция говорит тысячу человек, но надо сказать, если это против, значит нужно то, что говорит полиция, как минимум вдвое увеличивать, да? А если за, то как минимум вдвое Меньше. уменьшать, да? То есть, я думаю, что тысячи никакой не было и что это были какие-то или сумасшедшие, или проплаченные люди. И вот Путин поручил ввести в думу законопроект о переселении из аварийного жилья то есть о переселении душ, да, так, закон о переселении душ. Да, и вот мы говорили, ехали в машине, вот как раз разговаривали по поводу жилищного права России, почему же оно дает такие необъятные возможности для злоупотреблений, а потому что это некий рудимент социализма. То есть, если вы возьмете э, международное право, то нет такого понятия, как жилищное право. Жилищный кодекс вообще нет такого что понятия. Что такое жилищное право? Это вообще нет ничего. Почему у большевиков, там у коммунистов появилось жилищное право? Ну, вначале из э, решений совнаркомов, там ЦИК и так далее, о том, что передать это туда, это туда. Как появилось жилищное право, в принципе? Оно появилось в связи с тем что государство, социалистическое государство, передавало кому-то жилье. То есть, передавало, да, как это, безвозвездно, то, то есть, да, да. Да, понимаешь, то есть, вот, а и было же личное право, да, то есть, ну, закон же должен был регулировать, как это взять и даром отдать, да, и это не касалось гражданского права, оно как бы зацеплялось так хвостиком за гражданское право, но все равно было уже самостоятельной отрасли. и потом, когда появился коммунизм, пал, да, что начали развивать жилищное законодательство. Появился какой-то жилищный кодекс. Какой нафиг жилищный кодекс? Вообще о чем речь может идти? да? То есть, если мы говорим о том, что здесь капитализм капиталистические отношения, ну, как они говорят, ну, значит, и должны существовать принципы капиталистические. То есть, принципы права, начиная от римского частного права, они никуда не изменились, дальше кодекс Наполеона, это то же самое, да, и сюда, так сказать, приходя к нашему гражданскому кодексу. И главный принцип в данном случае равноправие сторон. То есть главный принцип, который никак они не могли бы преодолеть, если бы это просто жилищное законодательство, это равноправие. Как? Как ты можешь у меня что-то забрать, ничего не дав взамен, из того, на что я согласен, да? То есть, или вообще, вот я живу в этом доме и не хочу никуда уезжать, почему я должен уехать из этого дома, с какой стать? Все, и тут получается, у них теория конвергенции наоборот, да? То есть, раньше, в 70-е годы, очень была популярна теория конвергенции о том, что социализм будет сходиться с капитализмом. То есть, тогда будут способы производства капиталистические, способы распределения социалистические. Ну, как в Швеции, например. Да? А здесь... Абсолютно по-другому все. То есть, конвергенция наоборот. Да? То есть, правят они как при капитализме и распределяют да? как при капитализме. То есть, сейчас я сби, сбился. да. То есть, ситуация какая. Они хотят, чтобы править как при социализме а распределять как при капитализме и у них это получается то есть наоборот да? то есть управление было бы капиталистическое а распределение социалистическое и это теория конвергенции а это наоборот то есть управление социалистическое как при социализме вперед из песни все пошли там как будто это все общее да распределение Нет, ребят вы там потрудились вы молодцы красота Давайте все, все нам. У нас много таких рудиментов. У нас субботник такой. Ну Армия, да, да, такая. да, да, конечно. За родину, за Усманова там магнитку или газопроводы Ходорковского, ура! Да, так что уже анекдоты ходят в армии по поводу того, чьи благодатство ты охранял. Значит, сделаем рекламную паузу. Подписывайтесь на канал артподготовка который именно артподготовка передача плохие новости". Не забывайте, посмотреть Эфир на Эхо Москвы, это получается третья строчка под видео. Ссылка на этот эфир. Задать свой вопрос в прямом эфире по лонч-проекту, это четвертая строчка. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не ждем, а готовимся. Да, и вот Путин объявил в России десятилетие детства. Я прочитал, вообще обалдел даже само, само название такое. Десятилетие детства. То есть он... Ну, что можно сказать? Ему лет много. Да? Следующее десятилетие, это десятилетие, когда, судя по возрасту и по его поведению, он должен впасть в детство. Ну, если он еще не полностью впал, то есть нас ожидает десятилетие путинского маразма. Страшнее он будет в миллион раз, чем Брежневский, поэтому нам ни в коем случае вот это десятилетие путинского маразма нельзя допустить. Сейчас уже проявление есть, когда Путин говорит, люди стали жить лучше, Росстат 14-го говорит, стали жить лучше, 22 второго Росстат говорит, нет, доходы падают, да. Значит, пол... да, до да, полстраны горит, до да, полстраны тонет. Э, тонет, да. Этим ребятам все пофигу. Он говорит, давайте пожарными будут сами граждане. Ну, что у человека в башке? А вот вы мне скажите: теперь мальчика задержали на Арбате. Все это видели, да, как ребенок кричит за то, что он декламировал стихи. Путину доложили, Песков говорит, это не его дело. Но понятно, если у него там уже как бы маразм крепчает, то, конечно, не его дело. И вот обратите внимание, с детьми как жестко поступает, 26 числа поступают. Я сегодня на Эхо Москвы говорил, что это такое избиение младенцев, лайк. такой как Ирод. Он борется с детьми, как Ирод боролся с младенцами. Почему? Потому что это будущее. То есть, ну там в, э -э -э, в конкретном библи библейском сценарии, то есть должен прийти спаситель, поэтому надо всех младенцев перебить, да? И, а здесь он такого этого спасителя массового видит. То есть вот эти дети, они, они его естественным путем, ну и в связи с информационным миром, они его выдавливают. И вся его система чувствует это спинным мозгом. Что вот эти дети, они уже интеллектуальнее. Представь, сейчас 10 ребенок имеет интеллект 150 IQ. А среди путинских нет ни одного такого. Ни одного. Вот вы выберете всех, у них интеллект низкий, у всех низкий, можете представить. И вопрос тогда возникает, ну, Фикурец, да, да, да, вопрос возникает, может десятилетнего лучше туда посадить, посадить, может будет правильнее все, может быть в этом ответ -то, в том, что они тупые. Такие вот дела. И, конечно, этот мальчик на Арбате спровоцировал очень сильную волну. Теперь многие родители понимают, что такое вот это предложение Вали Матвиенко там и Москальковой, что там давайте наказывать родителей, давайте, чтобы дети не ходили там на всякие мероприятия. Без ошейника. Да, без ошейника, из чего это все проистекает. И вот Путин подписал закон о надзоре за освободившимися из, из заключения террористами. И там написано, что террористами во всех статьях. На самом деле там целый перечень всех, за кем нужно устанавливать надзор. И понятно, что мы террористы и экстремисты, и те, кто причинил умышленный, умышленный тяжкий вред здоровью, убийство и вовлечение совершеннолетнего и соверш совершение преступных т -т -т -т -т, и так далее. То есть, безумное количество там всех статей, и, конечно, туда и экстремистов, то есть, революционеров, на самом деле, пытаются запихнуть для того, чтобы еще мучить надзорами, да, потому что, ну, там, три раза нарушил надзор, уехал в тюрьму, но у него не получится, времени совсем не осталось, он это видит, и дополнительные расходы на МВД увеличил в шесть раз. Да, а расход, извини, он, он увеличил расходы, они в 6 раз превысят траты на здравоохранение. А, дополнительный расход увеличил не в 6, а гораздо больше раз, извиняюсь. А вот в 6 раз превысят траты на здравоохранение вообще, вот эти доп. расходы, доп. Паёк. То есть попытка выкрутиться из ситуации и закинуть... В общем-то, какие-то деньги, которые там поделят, может быть. Ну, поделят, конечно, не те. Поделят полковники Захарченко и куда-то по 9 миллиардов упадет. Да? Поэтому, ничего страшного. говорит, вот сейчас заплатят полицейским, и они там будут что-то делать. Да не будут они ничего. Ни за деньги, ни бесплатно. Не будут ничего делать. И я напоминаю, что... Вот сегодня говорил уже, что Путин... Росгвардии поставил задачу по отражению внешней агрессии и, казалось бы, после этого необходимо было бы э, подписать указ о переходе в случае военных действий, ну, как верховный главнокомандующий, то есть он э, переводит в оперативное подчинение, конкретно в гарнизонах, Росгвардию в подчинение армии. Ну, это логично, да, на, на случай войны. Произошло совершенно э, противоположное. То есть э, армию Переподчинили Росгвардии в случае Шухера. То есть, представляешь себе, себе там Росгвардии, грубо говоря, минты да им, им подчиняют армейцев там вместе с их. Пушками, танками, там, я не знаю, ракетами, самолетами. Это совершенно безумие. Для того, чтобы, не для того, чтобы они с внешним врагом. Понятно, что если ты поставишь такого росгвардейца командовать, то Жукова из него не получится. Да? То есть он, скорее всего, будет каким-то другим военачальником и кончится это все плачевно. Но зато они очень неплохо могут командовать этой армией для подавления внутренней проблем так скажем и к этому они готовятся Я да? не так давно говорил что конфликт между солдатами и полицейскими всегда был и существовал и раньше я задал вопрос как вам командуется как вам подчиняется человеку который ни разу не служил который закончил там техникум по доению ручному крупнорогатого скота шойгу все такие умалчивали, говорили, ну вот, там, чины, там, он не командует. А теперь, ребят, как вам служиться под ментами? Вот я хочу вас спросить. Под Летеха там какой-нибудь, Мошку, который закончил, который в армии полтора года, или сейчас уже год, наверное, отпрятался там под шконкой или в санчасти. Он вам будет рассказывать, куда танк разворачивать. Представляете? Ну да. Не, ну куда? На ну, народ. Электоральный рейтинг Путина достиг исторического максимума. 82% вот если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье 82 процента избирателей проголосовал чуть-чуть я их не видел ни одного на Вавилова когда я закричал то есть все очень были такие смурные когда я закричал далой путина 80%. да все подхватились сразу же ожили поэтому 82 процента я что Большинство россиян признались в отсутствии сбережений. Да, это как раз те, которые поддерживают Путина. Говорят, Деньг у нас нет, но Путина мы поддерживаем. Денег дать мы ему уже больше не можем. Да, а вот мы можем его поддержать на выборах. Ну, что это за фигня? Ну что, вот серьезно думаете, что эти люди будут поддерживать Путина, если у большинства нет денег, копеечки нет. Да, то есть они живут жизнь взаймы. Все в кредитах, все в долгах и, в общем-то, никакого просвета. И у них единственный вариант от всего этого избавиться, это революция. Больше нет ни одного варианта вообще. Потому что даже на будущее не предлагают. Вот скажем, блядь, до 30 -го года. Вот смотрите, программа, и в 31-м ты будешь молодец, будет вот все так. Квартира будет, машина без всяких долгов будут, там, жена, да. Ну или пенсия, да, пенсия скорее, да. Ну нет же, не говорят, никто ничего не обещает. Говорят, пенсия, вот. Они прямо открыто говорят, вот, да. ну извиняюсь, вот показал, уже, вот, уже, вот. Пенсии <с не <с будет, говорят, слышь. Пенсии у тебя не будет. Теперь ну, уже полстанье зарплаты. Лечить-то тоже ли не ли будет. Да. Лечить тоже. Да. да, лечить в образовании. В... И говорит, еще и уровень жизни будет падать. Голосуйте это... за меня. Да? Г... Гарантированно. И при этом все там, а где ж тут, блин, за Путина-то проголосовать? чтоб не вообще, нафиг. <свят> Метель даже мне галочку поставить. Граждане теряют в пенсионных фондах десятки миллиардов рублей. В каких кредитах Мальцев спрашивают? Я не кредит, я ни разу в жизни не как-то один раз нужно было деньги. Очень в данном году, наверное, в шестом что ли, в Сбербанке брал, да, был такой. Причем обратите внимание, что я был заместителем председателя Саратской областной думы, брал в Сбербанке 700 тысяч. 700 тысяч рублей брал в Сбербанке. Один раз был такой. Или в пятом, или в шестом. Вратник. Ну, не суть. Не, ну какая разница. -то. Ну, я в кредитах. Что это меняет? -то? Большинство россиян, да, это я сказал. И надо понять, что такое сбережение. Вот еще о терминах надо договориться. Да? Дифференцировать все это. Что такое сбережение? Ну, я понимаю, что такое сбережение для Бурхановича. Вернее, я не понимаю, что такое для Бурхановича сбережение. Но я понимаю, что такое сбережение для гражданин. Как вот, вот тысячу долларов, ну, то есть это смешно. Это э, столько не получают беженцы в Европе, да, потому что получают больше. 900 евро, самое минимальное да. пособие. Да, вот. А тысячу долларов это... У суперское сбережение. Да Просто нету, это. Говорю, ну да, долларов. но я говорю, это суперское сбережение, и даже 50 тысяч рублей нету людей. Граждане теряют в пенсионных фондов десятки миллиардов рублей. Вот нам сообщил Пенсионный фонд Российской Федерации. Представляете, что в пенсионных фондах они теряют, теряют миллиарды. За, То есть за, всех за, загоняли за, в разные за, частные пенсионные фонды. За, для за, чего? Для чего? Для Красиво. того, чтобы обокрасть. При помощи э, федерального этого пенсионного фонда, который ПФР называется, да, вся эта работа шла. При помощи правительства вся эта работа шла. То есть пенсионная реформа был чистый грабеж. Теперь говорят денег нет, но ну вы держитесь и будем на пенсию давать деньги из бюджета. Мы говорим, если вы хотите деньги давать из бюджета, а что же вы раньше-то это не делали? Ну люди платят, платят в бюджет пенсию. Да? Не нужен никакой пенсионный фонд, ни один человек не нужен. Они отчисляют в бюджет пенсию, программа есть компьютерные, которые это все принимает, принимает. Потом человек достигает пенсионного возраста, ему автоматически начинают выплачивать пенсию. Если он продолжает работать, ему платят пенсию, но он платит пенсионный налог. Не с пенсии, я имею в виду, а с, а с зарплатой. Все логично вообще, ни одного человека освобождается целая куча э, совершенно ненужных людей. И при этом тебя никто не может ограбить, никак. А как тебя ограбить? Ну это вот это самое противное. Представляешь, лучше 2 миллиона пусть работает людей, но чтобы э, можно было украсть. Еще хочу, вот, в связи с тем, что вижу в чате много новых, что называется, лиц, подписывайтесь на канал «Артподготовка» большими, латини, большими английскими буквами заглавными. Передача «Плохие новости» 21.00 по будням по Москве в 21.00. Также посмотрите эфир на «Эхо Москвы», третья строчка под видео, ссылка на эфир. Задать вопрос в прямом, в прямом эфире. Помочь проекту 4 строчка. Ставьте лайки, комментируйте обязательно. И сейчас комментируйте, и после просмотра тоже комментируйте в записи, что называется. Что вы первым делом сделаете и станете президентом? Ну, не знаю, у нас есть ряд, э, так сказать, первоочередных мер. Ну, наверное, сам первое – это прощение кредит. Я уж не знаю, что будет первым. Ну, прощение кредитов, я думаю, это надо ставить самым первым. Прощение физическим лицам а вот по вторым, долгам. Вторым бы я поставил со следующей новостью. Да. Э, за счет государства оплатить все элемент, элементы. Или как говорит бабушка, элементы. Значит, Гальперин, но не Марк, а Михаил, который заместитель министра юстиции России, заявил, что 7 тысяч алименщиков подпадают под новый закон, а Изъятие последнего жилья, единственного жилья. То есть, таким образом этих алименщиков облупят, как сидоровую козу. И я вот думаю, когда меня спрашивают, каким образом решать этот вопрос, решается он очень просто. Да? Но первым делом, что делается, вот те алименщики, которые имеют долги и при этом имеют семью, Новую семью с детьми, они должны освобождаться за счет государства, да, то есть их долги должно выплатить государство, это 100%, ну как, ну у него, представляешь, человек работает, то есть он, ну там, что-то у него в семье не получилось, да? он женился, другой женщине там нашел. Нашел, завел другую семью. У нее родились другие дети. Денег не хватает ни туда, ни сюда. Какие-то возникают долги. Даже он пытается что-то заплатить. Долги, какие-то штрафы. Потом процент на процент. Там сейчас такого напридумали. В результате некоторые должны по 5-7 миллионов. Да, Каких-то штрафы там непонятные. Там, ну, а квартиру забирают уже за 200. И то есть у нее заберут квартиру. И оставят других детей. Да, ну таких же абсолютно, они же для нас одинаковые, что те, что эти, их оставят без последнего жилья и без, без всего. Поэтому, конечно, с этими делами нужно разбираться. Я вообще считаю, что бремя оплаты вот по пособию детских, которые могут включать и алименты. То есть, исключить алименты, просто увеличить до нормального состояния детские пособия, чтобы женщина одна могла воспитывать и ребенка, и ей хватало вот так. И больше делать ничего не нужно. Зачем? Зачем вот кого-то бегать, ловить там, что-то? ну, хочет кто-то сам помогать, пусть помогает, не хочет. Денег должно хватить, чтобы все было нормально. Пишет Вячеслав, вас многие поддержат в регионах, но никто не знает о вас. Так а вы для чего нужны в этих регионах, которые да. знают о Мальции? Рассказывайте. Усманов объявил конкурс на создание пародий его видеоспора с Навальным. Да, я говорю, это уже головокружение от узбеков, так мы назвали. Меня сегодня не поняли на эхо Москвы. Я просто напоминаю, да. у Сталина была головокружение от успехов работа, а это намек, так, это головокружение от узбеков. То есть но он же считает, Усманов, что это успех. То, что он сделал, это успех. Он так считает. Ну ладно, пусть. Пусть так считает очень. Я прошу на этот конкурс, вот там, где я про э, долба этих самых говорил, вот вырезать и послать. Кто кто может, вырежете там. А, да, и пошлите на этот конкурс, там, где я говорю Усманову про этих э, ну, про, про дятлов, про разных, да, и про их, их, да. Да, да, да, да, да. Да или как ну, да. Матвиенко лично ну, проверила работу телефона экстренных служб в ходе заседания. А кто проверит Матвиенко? Да, вот Матвиенко лично проверил, а кто проверит Матвиенко? Я понимаю, что я не Матвиенко, но я проверял телефон службы президента Российской Федерации, телефон службы прокурора. Это Чайка. И мне везде сказали, ну в лучшем случае оставайтесь на линии, а в худшем случае. Да, представляешь то есть вот этот вот цирк концерты эти там звонок в студию они это устраивают, там представляешь, то есть как как их информационный мир так щиплет очень сильно они тут прям звонят туда как как вы там эти экстренные службы не спите там говорят, не валя не спи ну, наш, валя, попросить соратников по -по попробовать если, экстренные службы на Проверить. Да, на проверку. Совбес Россия Восполнила дефицит продовольствия, несмотря на санкции. Да, тут видишь, вот помощник секретаря Совета Безопасности Александр Обелин заявил. Ты знаешь, вот когда помощник секретаря Совета Безопасности говорит, что никакой опасности нет с точки зрения продовольственной безопасности, это очень опасно. Понимаешь, потому что такие вещи должны задержа... заявлять более серьезные фигуры, а если это отправлять, Говорят, ну слышь там заму, ну ты скажешь, Говорят, да нет, ну, ну давайте вот тот скажет, там, не, а давайте вот помощник, там, старший помощник младшего дворника, это всегда очень нормально, потом, что, а мы что, мы говорили совсем другое. Так что я не знаю, лето неурожайное, возможно будет, и если будет от лет неурожайные еще санкции, то, ну вы знаете, о чем речи. Тут недаром этот памятник, то упал у Рижского вокзала. Да. Да, недаром. Кабмин поддержал законопроект, уточняющий основания для отзыва гражданства РФ. Ну да, тут продолжается ерунда, то есть сейчас они будут придумывать, примут, что там и террористов надо лишать гражданцу, которым оно было дано, потом еще кого-то, там торговцев скажут, торговцев наркотиками, все скажут, да, конечно, торговцы, потом еще кого-то, а потом скажут, ну а почему надо лишать, э, да, нет, данное, данные граждаться. Может быть, и те, у кого она от рождения можно лишить. Да, ну террористов и там торговцев наркотиков. Да, конечно. А потом, ну а почему бы еще экстремистов, там, революционеров не лишать и так далее. К этому они ведут. Сто процентов к этому. Потому что их что, террорист какие-то волнуют? Ну террорист кого? Они же не Путина взрывает, Он на трех самолетах летает. Они, если даже предположить, что они есть они почему-то взрывают самых нищих. То есть, они, наоборот, им кланяться должны, что они уменьшают количество нищих, им платить меньше надо. Так что... Медведев поручил проработать коммерческие перспективы МС-21. Я в чем могу сказать Медведеву? Можно вырезать это отдельным куском. Медведев не тратьте деньги, я вам прорабатываю, проработал, вернее, коммерческие перспективы МС-21. Вот у меня есть эфир, когда по 2, почти 3 тысячи заказов на подобные самолеты в Аэрбасе и в Боинге, то есть Боинг 737, Аэрбас там 320, то ваши коммерческие перспективы выглядят вот так. Сегодня я много... Покажу. Вот прям сфотографируйте коммерческие перспективы МС-21. Вот, вот так они выглядят, и все. Вот Можно еще вот так показать. Можно так показать. Как угодно можно показать, но это дел, дело не меняет. Это вот коммерческие перспективы. Перспективы одни и те же. Да. Вот тот человек, который написал, что в регионах вас поддержит, он пишет, я так и делаю со своими ребятами. Все, чтобы у вас... Узнали. Спасибо. Спасибо рассказываем о вас, заходим в дом, показываем ваш канал, вторую неделю катаемся. Ник у него Дик Ума. С восклицательным знаком, я так понял, человек ну, не знаю, может он Навального, может не Навального, может ему нравится такой значок. Да, Огромное вам спасибо. Спасибо. Каждый так будет делать, мы победим. Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования. Вообще, ничего по этому поводу сказать мы не можем, а знаете почему? Кроме того, как зовут самого ученого, Лопыгин Владимир его зовут, и о нем мы говорили, о том, что осужден он был в 2016 году в сентябре, о том, что якобы взял какую-то информацию, которая чуть ли не в интернете была, и передал там китайцам, да, и эта информация оказалась секретной, а она была в общем доступе и каких-то еще иностранных журналов печаталась вот, и кроме а, фамилии адвоката и срока больше ничего не знаем, все остальное это абсолютная секретность, то есть секретно, что там было, и вот мужик попросил, чтобы его помиловали, ну, сейчас я не знаю, там Путин помилует, и все это будет секретно, потому что все расписались за секретностью, что там, за что, как вот того, который запчасти там, ну, с Украины возил, тоже схватили, куда-то там потащили, но им же надо палочки ставить, они же шпионов ловят. Вот вам шпион, а вот тот с Украины, дедушка, тоже шпион. И там куча таких шпионов. А остальное, я вот вчера разговаривал с определенными людьми, там, братьями-пограничниками, о чем говорят? О том, что, ну, страшная алчность среди руководства, которое все из ФСБ. То есть ФСБшников взяли, расставили на э, всякие вкусные должности, да, и там нормальный. То есть, когда, говорит, что-то докладываешь, то и нужное для службы, то, говорит, видишь в глазах, о а, а чем чё, нет с этого Будинга? Где тут гешефта? Если нет гешефта, -то, то полное непонимание, а как так? Ну, Что же такое -то? Какая служба? О чем речь? Как тут нам сказал тоже один товарищ, тоже, кстати, в Шереметьево, приезжают люди, которые там работают и ставят машину на платную стоянку. Там нет бесплатной стоянки. Те, кто работает, платят там льготные деньги, но они все равно платят. Представляешь, там тысяча с лишним человек работает, а они платят. Да, ну да. Wi-Fi это, это первое, что сделали Ротенберги, да. когда взяли Шереметьева. это платный вай-фай. Но самое главное, я говорю, стоянки платные да, стоянки да, для раб, да. работающих да, там, вот. уникально совершенно. В чате спрашивают, почему вы из КПРФ? Вы заявляете о народовластие. У них тоже народовластие. Объединяйтесь. Да. Тут у нас смех, ребята. Да, ну да. Народовластие в КПРФ, это, конечно, хорошо. Покажите, где оно. Сука, там то не может справиться. Да. Народовластие. Вот депутат Гос... Гордумы Балахны осудит за попытки человека раскаленным утюгом. Такие вот 90-е годы, возвращаются. Помнишь, как даже, да, в это был прикол тогда, как это, джентльмены из Одесса. Помнишь, эти были там, Одесид, как он назывался? Ну, КВМ, поэм. да. И там, не, там, говорит, Федя, включайся. Суть угол такой, Федя, включайся. здесь тоже. Ну что, ничего смешного, конечно. Надо, надо у и он там в Балахне проживает, спросить. Он много интересного про тамошних депутатов рассказывал, у меня челюсть отвисала, потому что я много в жизни повидал, но вот в Балахне там... Как, Какой-то особый, особый да? климат. Да, и как раз э, про КПРФ. Нас да, спрашивали. Да, Зюганов да. переизбран председателем ЦК КПРФ. В общем, ответ сразу же. я поспешил, я не знал про это. Да, вот в субботу переизбрали. Безальтернативно совершенно. Ну, конечно, за народовластие, За Да, поэтому безальтернативно, когда за народовластье. И что мне сильно... Не понравилось то, что в ходе съезда также был выбран новый заместитель ЦК партии Юрий Афонин. Он сменил на этом посту Валерия Рашкина. И то есть говорят, вот молодой человек Афонин, Рашкин старый, поэтому он сменил. Но обратите внимание, Зюга. старый Рашкин, да, моложе Зюга. Зюганова молодого, да, это да, начнем с этого. И самое главное, что он двигает... Те идеи, которые э, у, понятны для молодых людей в КПРФ и не только в КПРФ. То есть все вопросы э, ФСБ, там, МВД по поводу Медведева за, задавал Рашкин. Рашкину не давали задавать вопросы э, в, во фракции. Помните, фракция проголосовала, чтобы он на заседании Думы ни в коем случае Медведеву не задавал вопросы о, о коррупции, об этих уточках и так далее. И сказали, что у нас много других вопросов. Ну, конечно, много. А как же? Что, это, это, у них эти вопросы главные. Да? Или вопрос, наверное, самый главный, как попилить бюджет. Ну, как, да. С так которым что... они не могут справиться с этим вопросом. Да, я вот поэтому говорю. Что-то... КПРФ как-то так... Ну, не знаю, Валерий Федорович, от нас, в общем-то, уважение, да, привет, уважение. Ждем в гости вас, Валерий да. Федорович, да. Да, так что... Расскажите. Вот Путин отметил большую работу КПРФ по защите социальных прав, поддержке, промышленности. Вот поэтому, вот ответ, вот да. ответ, вот Путин отметил. Вот, ну, я, если бы там... Не знаю, там Путин Навального отметил за борьбу с коррупцией, да, или ну, Мальцева за борьбу с Путиным, да. Такого же нет. Ну, значит, значит, да, ну так о чем я говорю? Так значит, та работа в КПРФ, которую отметил, это не борьба с режимом, правильно? И это не борьба с коррупцией. Отдельные люди, да, отдельные там борются, реально что-то там пытаются сделать. Но это отдельные люди, и как вы видите, их задвигают. И это, в общем-то, симптоматично. Терроризм, климат и Россия стали главными темами первого дня саммита g 7 Да, видишь как сразу. Терроризм, климат и Россия. Не знаю насчет вот так скажем, того, что страшнее, да. Будущее покажет, что страшнее, терроризм, климат, Россия или КНДР. Такой тоже вариант возможен. вот, ну мы и говорили, что сегодня в электросетях в Версале все, все сгорело до да, как у Высоцкого. И сгорели все ноутбуки, сгорели все гаджеты, которые заряжались, и журналисты, в общем-то, остались... Ну, может быть, это как-то и специально сделано, да. Может быть, случайно там искрило. Но вообще, вот, на ваш взгляд, вот, наши соратники, зачем Путин к Макрону поехал? Ну, действительно, полетел на самолете, на трех, да, с риском для жизни, там же могут эгегей, да, и... Так все это пыталось, пытались представить, что это Макрон с ним хочется встретиться. А на самом деле, конечно, это Вова хотел. Вот что он хочет от Макрона, кроме того, что, значит, Женый да, да, с... да. Как-то нормально устроиться с точки зрения ЛГБТ, да, чтобы его не они. Не чморили, и чтобы голубое лобби, которое существует, естественно, во всем мире, не ополчилось на него. А оно уже ополчилось. И вот французские СМИ назвали Путина царем. Ну, в общем-то, это нормально, нормально. И да, и вот я говорю, вот сегодня говорил на их Москвы, Путин, мы знаем, Путин бедоносец. С кем бы он не встречался, с кем бы не договаривался, случаются всякие проблемы, встретился с Демарджери, тот попал под снегоуборочную машину, да? С Дильмой Русси сел позавтракать или там пообедать, я уж не позавтракать вроде, и все, она улетела, импичмент получила, у Мадура революция, он ему еды обещает, да, говорит, еды я привезу, Мадура там уж уже все, надо гранатометы везти с огнеметами, а ему еду, Это у Дутерта нет. восстание. Причем я так понял, что 19 мирных жителей убили боевики, все туда поехали, бросились там вот восстание подавлять, не знаю, что из этого будет, но если Дутерта уцелеет, то тысячу грузовиков Путин ему с базовского плеча Камазов отдал. Ну а что ж, никто же просто так с Путиным не хочет встречаться? А сколько встреч с Путиным стоит? Вы думаете, надо платить за встречу? Нет, Путин платит. Это, это наши тут бизнесмены, когда встречаются, их там ошкуривают. Там, с Патриархом столько стоит встретиться, с Путиным столько стоит встретиться. А там нет. Там вот. Ну, это встречается, ну, ну, ему с барского плеча тысячу КамАЗов. И в связи там. с тем, я бы сказал, что нет денег, но куча машин произведено и не продается. Да. Материм КамАЗами. Да, вот интересная такая ситуация. И сейчас вот новость пришла, то, что Макрон заявил, что обсудил с Путиным ситуацию с секс-меньшинствами в России. Вот. Вот. вот, то есть обязательно это надо сказать. Ему было. Он должен был это сказать, понимаешь? Потому что, ну, как бы он же должен был оправдаться перед братвой, зачем он встречается с Путиным, если бы он не сказал ничего. То есть Путин конкретно приехал. По этому вопросу он так говорит, вот я там встретился, поговорил, потому что так бы ему выкатили черную метку, сказали, Макрон, ты что там с палачом встречаешься? А он говорит, да нет, я как раз решил вопрос, что больше никого не трогали, не убивали там и так далее. И это очень сильная позиция. То есть вот здесь, не знаю, как Путин, а Макрон приобрел реальных, в общем-то, сотоварищей, да, реальные очки приобрел. Никаких секретов. Да. Макрон назвал рукопожатие Трампа моментом истины. да но не Путина, обратите внимание, Трампа. Трамп, говорит, ой, говорит, так жмет руку. Все что-то про эту это рукопожатие Трампа все рассказывают, да, и везде прикалывают. Я думаю, это будет скоро мем. Да, даже жена теперь ему руку не, да, не дает. Он ей пожать хочет руку. Да, да, да, папа. у кого рейтинг больше, тому и платят за да. встречу. Так. Президент Молдавии вот это очень хорошо, что президент Молдавии осудил решение о высадке, о высылке пяти российских дипломатов из Молдавии. То есть, обратите внимание, 9 мая, 9 мая приехал Дадон. Ну там говорили, ну это не формат, конечно, с точки зрения там это не, не, не круглая дата, поэтому приехал один человек, являющийся первым лицом государства, это Дадон. У нас там классные отношения, все нормально. Потом вдруг Дадон говорит, ну я тут, конечно, ничего не решаю вообще. Поэтому вот высылка вот этих пяти дипломатов, это такой удар по отношениям, это так все плохо, я мог бы даже процитировать, но искать не хочу, да, то есть вот он негодует всей душой, Дадон, руководитель государства молдавского, да, негодует всей душой. О том, что из Молдавии вот этих пяти российских дипломатов выслали, да. Но зато он приезжает 9 мая и, наверное, уезжает, как дутерты, но не с КАМАЗами, наверное, потому что КАМАЗов очень много не погрузишь. Наверное, как-то более компактно ему завернули. То есть, такой путинский завертон, раз, так приехал, завернули нормально. А потом говорят: ну ты что, ну это я не виноват там. Выслали твоих дипломатов. Это что, Это беспредел, я бы сказал. Маккейн назвал Россию большей угрозой, чем ИГИЛ. Ну вот, ты видишь, уже начинается это. Что больше? КНДР, ИГИЛ, там климат и так далее. Видишь, Маккейн уже вот не Образ соглашается обознатель. с G7, да, говорит, нет, Россия больше, чем терроризм, вернее, чисто ИГИЛ, да. И вот российский МИД осудил новые ракетные пуски КНДР, да, ну тут нормально, Толстенький опять запустил ракет, причем сделал это очень интересным образом, вот Трамп назвал пуск ракеты КНДР проявлением неуважения к Китаю, в общем-то на самом деле это не неуважение к Китаю, а совсем но ну, это, это просто издевательство, потому что, представляете, вот глава Пентагона назвал КНДР прямой угрозой США и начал, я так понимаю, действовать какой-то секретный протокол. Почему я так считаю? Потому что третий авианосец уже устремился к КНДР, а мы знаем, что три авианосца – это всегда война. Всегда. То есть даже если, предположим, Честер Нимец, который сейчас шпарит туда вслед за Карлом Винсоном и Рональдом Рейганом, да, ну, это самый старый из них, это первый в серии, да, вот он туда такой намылился, причем там же еще конкуренция определенная на авианосцах, там это вот такие, это... Новый авианосец, они порох еще не нюхали, а здесь идет старый авианосец, Грозный, Честер Нимец, он там молодец, а гегей, там команда еще с тех пор, самолеты еще те, ну то есть там все понятно. И вот в этой ситуации а, тут два варианта, вернее скорее один, да, вариантов на самом деле два, но он один, я объясню почему. Ну, первый вариант, они идут воевать, это самый простой вариант, то есть пришли, все, нахлобучили толстого, все, там, размолотили, и они вполне могут это сделать, ну, представьте, идут три авианосных группировки, там, со всеми эсминцами, подводными лодками, с черт знает чем, с какими-то беспилотниками, с обеспечением из космоса, с обеспечением, там, аж из Ганалулу прилетят, и прилетят из Японии, да, но ну, из Японии рядом, а оттуда полетят э, с Гаваев полетят эти, Б-2, да, ну, то есть все прилетят, все там будут, будет безумное количество всего, то есть там просто, просто жесть, страшно говорить. За 70 кораблей, ну, включая подводные лодки, да, ну там или около того, там, за 300 самолетов, а вместе со всеми беспилотниками, вертолетами там и всей братвой, если еще подгонят эти э, десантные корабли с конвертопланами, да, и, и вертолетами, то это вообще будет по тысячу. Вот представляешь, там будет вот такая масса. Ну, еще в Южной Корее, надо сказать, они там тоже дислоцируются. И вот в этой ситуации есть один вариант. Война. Это самый простой вариант приехали, расфигачили, все там. Ну, этот может тоже что-нибудь в ответ, там, подводную лодку, какой-нибудь камикадзе э, с ядерной бомбой да, на борту. Танки. Да, да, танки да. Она взорвется, да, будет большая волна, там кого-то перевернет, кого-то. Ну, в общем, будет неприятно. И есть другой вариант, который еще более неприятный, потому что он э, это, это тоже война, но, но не сразу. То есть, может быть, они рассчитывают привести три авианосца. Там, мы же в информационном мире живем. Десантные корабли, которые тоже выглядят как авианосцы. И потом просто пофотографироваться. Я без шуток это говорю, потому что они очень это любят. Трампу мы говорили. Помнишь, мы разговаривали, что Трампу нужна такая фотография куча авианосцев. Картинка. Да, картинка шоу. такая, шоу. Да, и все это повесить, везде показать. Видите, какой Трамп. Америка возрождается. Ура, туда-сюда. Ну, вот назовите мне хоть одну причину, по которой не, не возникнет война. Там, где находятся три авианосца, пять десантных кораблей, которые сами авианосцы, куча эсминцев, Куча подводных лодок, которые шныряют, атомных подводных лодок с ядерными э -э, боеголовками на борту, все абсолютные эсминцы и, и лодки и все-все-все, и даже, и даже те, кого мы не знаем, и Б-2 там летают, и все нормально и еще с э -э, Южной Кореей, и вот хоть один шанс, даже если предположим толстый, ничего не делает, никого не взрывает, сидит там, танки у него стоят, но ну, постреливают, может быть холостыми, тоже для картинки и все. Вот в этой ситуации на каждом авианосце сидит адмирал, командующий этой группировкой. У него есть стратегическое там командование, которое там сидит. И в связи с тем, что их много, они там принимают решения. Потому что здесь они не разберутся, кто главный. Они уже в свое время, когда война между Северной и Южной Кореей была, они уже нахлобучились. Из-за этого, когда потом гражданин чуть не стал президентом, больше они такого делать не будут. То есть у них не будет того, кто единолично принимает решения в информационном мире станет там, защитником Америки, Америки там, капитаном Америки и так далее. Поэтому там тоже люди, как Райкин говорил, не дураки сидят. И вот в связи с этим то есть, там будет внутри взаимодействие будет полное, но в то же время будет конкуренция, мы это понимаем. И вот что там будет дальше? Там будут и японцы. Там будут китайцы со всеми, может быть, два китайских, но ну, один-то точно, авианосец пойдет посмотреть, как мы ходим смотреть на митинги. Ну и так далее. И в конце концов, ну и наверняка путинские корабли там какие-то на веслах подойдут, тоже посмотреть. Вот что... последствий мало, они вернутся да. да. бы, и все. Нет, по, здесь нужно что? Здесь ну, нужно, в общем-то, чтобы кто-то чиркнул, чиркнул спичку, и да, и все. Один запуск нужен, ну может быть не один, но как бы ответ на один запуск, и все начнется война совершенно спокойно, причем нас спасти в настоящий момент может только чудо. Я понимаю, так Трамп уже авианосцы не отзовет. И этот э, тоже заточился толстый достаточно сильно. Поэтому очень, очень неприятная ситуация. И я удивлен, почему об этой ситуации, как о самой реальной угрозе миру, сейчас не говорит, не, ну мало кто говорит, ну так вот, что-то, ну вот там, а может быть будет война. Да она не может, она точно будет, но это 100%. Если только не сделать, сейчас какие-то решительные действия не, не, не проявить. А какие, какие действия? Но в любом случае три авианосца с авианосными группировками нельзя туда подводить. Если бы они просто где-то в Тихом океане, то это уже опасно. Такое количество, но это количество, которое переходит в качество, представляешь? А там рядом сидит еще такой непредсказуемый товарищ, который как только увидел, что пошел третий авианосец, что он как отреагировал, он запустил ракету. Ну там уже два есть, уже две авианосные. Идет третий, он распускает ракет. Сейчас придет третий, он еще 10 может ракет пустить. Чтобы не не да, чтобы не передумали. Что будет, если в этот путь придется? А? Что будет, если в этот придется путь придется? Да, блин, ничего хорошего. Конечно. Он потому что та, та, та же, да, та, та сторона, на которую он прижется, вообще не имеет значения. Что он за толстым прижется? Ну, тогда нам вообще сразу конец. То, что он за этих? но в любом случае, ничего хорошего из этого не получится. Китай, там уже одного Китая достаточно, я так понимаю, в Китае нервничают, Почему? Потому что Китай э, заявил там о том, что он там договориться с Северной Кореей, а сейчас G7 заседает, и вспомнили там про спорные острова, и Китай ноты стал рассылать протеста, это вот в тот момент, представляешь, там острова, из которых все там дерутся, там даже этот э, Дутерте собирает, собирается там из-за островов воевать, да, и спорные территории все, Япония рассчитывает на спорные территории, Китай рассчитывает на эти спорные территории, там Дотерта даже хочет тоже поучаствовать, и туда еще значит, вот все приедут сейчас вообще на веслах со всего мира. Но очень смешно, конечно, если бы не было так грустно. Так что вот... Фотографии, наверное, вы хотели показать. Фото на пляже. Какое? А, нет, фото на пляже. Че? Ага, сейчас, да, сейчас, сейчас, прям, секунду. Я у нас еще тут... А вот, что делает Россия, представляешь? То есть, вот все прикалываются там, ну, толстые свои на пляже танки ставят, авианосцы три штуки идут, в общем, все нормально. А Россия заявила. Что создает уникальную подводную лодку с крыльями. Классно. Хорошо. А НАСА создает программу для проектирования дронов. И это то, о чем я говорил. Оно так называется, что это программа для проектирования дронов. Что такое дрон? Это автономность. С чего начинается искусственный интеллект? С автономности. Он прежде всего автономный. То есть НАТО. Всерьез и с большими вложениями будет заниматься. Но сделают не они, поверьте. Какие-нибудь нортропы создадут искусственный интеллект, сто вот процентов это будет не нас, Потому что, ну, так мир устроен. Сейчас кто-то частный, частник создаст искусственный интеллект. Какой, я не знаю. Но они гораздо сильнее, гораздо. Потому что нет инерции такой участников. Они могут вот делать, делать, делать, потом не понравится, все бросить и начать делать заново. Эти не могут так делать. Комитет КНДР ситуацию на Корейском полуострове заявил оказалась крайне взрывоопасной. Нифига себе. Представляешь, толстый вылазит. Какая крайне взрывоопасная ситуация. Дай-ка, дай-ка еще одну ракету. Крайне. Вот да. и... Так что за две недели три ракеты Это в общем-то неплохо Да, вот и Китай осудил позицию Да, это мы говорили уже Да, и узнали да, узнали да, узнали О поднятых в Британии истребителях То есть Я так понимаю, что Ту-22М3 Парочка летела Подняли Истребители, Тайфун британцы ну вроде все обошлось. я всегда вздрагиваю, когда наши самолетики общаются с британцами. даже хоть американцев называют ковбоями, но они более привычные люди и как бы в воздухе себя ведут более учтиво. а вот британцы и российские летчики в воздухе себя ведут безобразно. поэтому кончится это очень плачевно. Ну, надеюсь, что не завтра. <смех> еще еще <смех> У нас еще есть время. Ни Черногория обвинил Москву в вмешательстве во внутренние дела страны. <смех> да, это все связано с расследованием того уголовного дела по поводу переворота. И вроде казалось бы, э -э ну, надо как-то совместно пообщаться, да, как-то понять, что же на самом деле произошло и решить конфликт, да, разрулить, что называется но тут нет, тут вот у нас вспоминают о том, что Трамп Душку подвинул, там говорит Душка, а ну-ка, иди я буду фотографироваться, а то, что в Черногории хотели подвинуть вообще всех и сделать переворот, об этом не вспоминают, да, это фигня в сравнении с тем, что... с фотографированием сравнений, да, и Захарова поддакивает в этом, в этом смысле, говорит, что МИД РФ рекомендует россиянам дважды подумать, прежде чем ехать в Черногорию. Стар... Нет, нет, нет. Да, страшные дела. В Москве узбекам не стоит да, ехать. Да, не да. Если, если вот 12 числа, после 12 числа не посадят, да, в чем я сомневаюсь, ну, может быть, ненадолго, да, то после отсидки можно съездить, кстати, в Черногорию. Я прям у меня это, ну, как в настроении. Я. С 2002 года не был за рубежом, или с 2003, я уже забыл. А тут мне говорят, ни в коем случае нельзя ехать в Черногорию. Захарова говорит, я сразу раз прям встрепенулся, думаю, хочу в Черногорию, честное слово. Но а раз Зах... обратно не шла, не шла. Да не, ну как не будет. Я останусь абсолютно пешком свободно. Пройдите? Пройду пешком, че, куда они денутся. СБУ проводит проверки в офисах Яндекса в Киеве и Одессе. Ну, тоже был и вот как-то воюет с информационным миром. Я, честно говоря, понимаю, что Яндекс это особое такое состояние в информационном мире. Такое, к которому имеет отношение Путин. Который тоже, наверное, говорит, я как Усманов. Я как, как Усманов сказал, что он делает с интернетом. Я Развивает. Да, он говорит, я, я же интернет, я Яндекс за одно место держу, поэтому тоже развиваю интернет. Путин, что же такое разведчик интернета? Разве <связать> <связать> от слова развивать, да? Вот истребитель Мираж 2000 разбился в Греции, американский военный погиб, и мне вот еще нравится, как РИА Новости, мне новости это не нравится, а мне нравится, как пишет РИА Новости, американский военный погиб в результате не раскрывшегося парашюта. Ну, новости как-то. Возьмите человека, который правильно пишет, в результате не раскрывшегося парашюта, так как-то, мне кажется, не по-русски, разбился в результате падения, а падение произошло из-за того, что парашют не раскрылся. Слав, тут пишут, Слав, ну ты определись. Ты говорил, надо бойкот Яндексу. А тут теперь говоришь, что зря. Нет, я, украсть, я. я я не против даже того, что они там Яндекс обыскивают, и я за то, чтобы разобраться с Яндексом в, в информационном мире. Я, честно говоря, против того, когда государство борется даже с а, совершенно четко аффилированными структурами в информационном мире. Вот даже когда сейчас там за рубежом говорят, вот это там путинские, с ними надо там как-то бороться. Ну и бор, боритесь с информационными методами. Но они хотят, вот в чем особенность государства? Они пытаются идти методом упрощения. На самом деле это усложнение. То есть если надо побороть кого-то в информационном мире, то надо просто в объективной реальности взять его за химульку, там, засунуть в тюрьму и так далее. На самом деле так, так эта система не работает. И чтобы побороть в информационном мире, надо побороть в информационном мире. Вот так. То есть, там поборол, а потом уже там можно делать что хочешь. В Японии разработали систему предупреждения о попадании самолета в зону турбулентности. Очень хорошо, видишь, как классно. Там разработали такую систему, а вот ученые нашли живых бактерий земли в, поверх... пыли. в пыли с поверхности МКС. Помните, мы сказали, они там протирать, протирать начали МКС, нашли они. Причем они хотели инопланетных найти, но бактерии Земли нашли. Ну что ж, повезло. Земли. Никто не знал, что вокруг Земли бактерии летают, и не только бактерии, но и вода. В том числе и соленая вода, которая из недр Земли туда вылетела и так далее. То есть И вот семья, да, королевская семья бельгийская оскорбилась от того, что сеть ресторан быстрого питания предложил бельгийцам выбирать между нынешним монархом и королем бургеров знаете, что? нужно было просто не обратить внимания, потому что как это не печально но с точки зрения информационного мира основная масса короля бургеров выберет Ну так мир устроен я не знаю да, если он, конечно, будет вести жесткую кампанию, монарх бельгийский, то, может быть, он победит там, ну, с небольшим разрывом, да. Но я бы ему не рекомендовал, ну, потому что, ну, все-таки, да, есть определенные вещи. Вот, Долго, дорого и неэффективно. Почти 300 детских лагерей в России не готовы к открытию, это то, о чем мы говорили. Да, я не знаю, сколько всего, но мы говорили о том, что не стоит детей отправлять в лагеря, Потому что ничего хорошего из этого не будет. Барнаульцы убили за то, что он не уступил бабушке место в автобусе. То есть надо уступать место в автобусе. Это... Тем более в Барнауле Тем более в Барнауле То рекомендация уступать бабушке место в автобусе. И во Вселенной исчезла звезда, за которой астрономы наблюдали в течение нескольких лет. Вот я даже номер этой звезды записал. Номер шестьдесят девять сорок шесть тире BH1 о как, все я так понимаю, что что-то развернули Роскосмос развернул что-то в космосе путинский что-то развернулись, посмотрели на эту звезду и она исчезла у них, зачем они не возьмутся оно все исчезает говно, говорят, в руках ржавеет глянули, хоп а куда звезда ты делалась? Путин на нее посмотрел в телескоп, в телескоп и все. И больше нет звезды. Да. Подписываемся на канал Артподготовка Латиницей. Большие буквы. Передача плохие новости. Так, а где Андрей? лайки? У нас Давай, сейчас да. в эфире 1029. Еще человека. стул надо. И а 3400 лайков. Ребят, поднапряглись, нажали на кнопки левой а? мыши. Да, давай, щас, да, так, так давай. Сколько стоят Эфир, да, эфир, да, эфир важно. А, а, а, ну, да, Вторая. ссылка под видео. А, ну давай с этой, ладно. О, да, хорошо. Да, все, все стулья принесли. Да, да, давай, да, Друшка. Да. Здравствуйте. Ну вот как раз хотел еще перед тем, как представить нашего гостя, который тоже э, является активистом э, гражданским. И у него есть свой личный опыт по поводу того, что было обсуждено на митинге по реновации. Опыт, может быть, даже очень хороший, но у него есть чем поделиться. А я хотел еще вставить свои, так сказать неожиданную вот информацию, получил в интернете, может быть, кто-то уже видел, что параллельно с московским митингом прошел еще митинг в Севастополе, который мы тоже упоминали в прошлый mm -hmm. раз. И на видео было видно, как, что говорят конкретно люди, пришедшие на этот митинг. Они сильно возмущены, потому что они себя чувствуют настоящими бойцами, потомками тех великих воинов, которые защищали Севастополь, и себя считают потомками этих героев. И в их речах звучали слова об обороне Севастополя, потому что они сейчас столкнулись с последствиями того, что естественно, должно было произойти после присоединения Крыма к России. А в частности, то, что нынешняя власть, с которой они столкнулись, она их активно лишает земель. Не только жилья, не только домов и квартир, но еще и земельных участков. Причем лишают достаточно жестко, без каких-либо возможностей это все отстоять. И они возмущены страшно. Говорят, это страшная ужасная власть. И мы этого не допустим, мы будем с этим бороться. Но самое что удивительное, то что они никак не могут понять первопричину, как говорят, причинно-следственная связь. Они обращаются к Путину с э, просьбой разобраться в этой ужасной ситуации. Надеюсь, что он их спасет. Никак не увязывая, что эта власть, в общем-то, была назначена вам, ребята, там как раз. Тем самым Путиным, к которому вы обращаетесь. Поэтому получайте свои последствия, к сожалению, вот те самые, которые были, не, скорее всего, неизбежные. А, ну что ж, вот, а теперь вот да. Алексей а, Медведев, а, вот он расскажет свою историю. Да, Здравствуйте, Алексей. Вячеслав. Да. Спасибо, что пригласили на эфир. Меня зовут Медведев Алексей, и я расскажу свою историю глазами обыкновенного москвича, который до недавнего времени жил своей обычной жизнью и думал, что у него все стабильно, все спокойно, и вдруг совершенно неожиданно новости, на да, закон о реновации. И полтора миллиона москвичей вдруг поняли, что господин мэр с его замами и остальной бандой претендует на их дома и землю, которая находится под их домами. У многих сразу недоумение вопросы: что делать, куда обращаться. Многие бросились изучать законы, законы жилищные, законодательства. Вопросов возникло много, что, куда, чего. Со стороны управ начали активный прессинг, встречи с главами управ, встречи э, с руководителями округов, и ситуация такая, что закон проталкивается просто настолько, что люди даже не успевают понять, что происходит. Что это закон? И что это за дома, которые сейчас нам предлагают замен наших, от которых нельзя отказаться. Ну, теперь это, конечно, понятно, что это совершенно ясный сговор правительства Москвы с девелоперами Необходимо продать тот неликвид, который они построили и продали, чтобы закрутить новый виток кредитов для девелоперов, и новых. что наша история, наш дом. И вдруг я узнаю, что именно мой дом попадает в эту программу. Абсолютно крепкий, четырехэтажный кирпичный дом, сталинской постройки, полностью отремонтирован, отремонтирован фасад, крыша, отремонтированы подъезды, дом не аварийный, дом не нуждается ни в каком ремонте, и вдруг новость такая, что он в списках именно этой программы реновации. Понимаем, что дом находится в хорошем месте, что на его месте можно построить коммерческое жилье, а нас, жители, отправить совершенно неизвестно, куда отправить, в Новую Москву или еще куда-то, но нас просят, вы соглашаетесь, вы подписываете, вы дадите доб дайте добро, а потом вам скажем, где вы будете жить. Ну, и, именно так это происходит, сейчас в этом формате, естественно, народ задает вопросы. Ну, вот ситуация по нашему дому, 93% на сегодняшний день жителей категорически отказываются от переезда, но людям пришлось объяснять, людям пришлось показать законопроект, показать выдержки из этого законопроекта, где черным по белому написано, что у людей лишают судебной защиты что людям будет предоставлен только один вариант для переезда, что людей будут перевозить с помощью судебных приставов туда, куда им скажут. Ну, соответственно, никто не готов на такие условия. И я живу в доме по адресу город Москва, тенистый проезд, дом 10. Пожалуйста, запомните этот адрес, потому что когда кто-то попытается к нашему дому подойти близко с экскаватором, я лично организую протест и буду защищать свой дом из-за груза любого, кто будет рядом с моим домом, пытаться посягать на мою частную собственность. Спасибо, Спасибо большое. Так, ну что тогда? Гость, Донату. по донату прочитай, да. Тут э, два вопроса было, э, значит, спрашивает, э, почему я, э, да, почему мальцев валялся в аэропорту, как, почему? Потому что, если вы помните, за два дня до этого я сказал, что если вы, вы, вас куда-то забирают и тащат в автозак то самый, помните, это лучше, даже за день иногда это самый лучший способ расслабиться и получать удовольствие. Пусть вас несут. И пусть, пусть вот 12 числа, когда будут забирать, я вообще всем рекомендую так делать, чтобы ну в конце концов когда прямая кишка у них вылезет и они я думаю прекратят носить и наймут насильщиков то есть еще будет тогда это вот полицейский а это полицейский насильщик такой там я сразу вспоминаю случай насчет полицейских насильщиков это в девяносто седьмом году были выборы и значит на этих выборах Какие-то листовки, значит, там были в этом, избирательные, да, тогда это не возбранялось в ну такие, тогда не надо было там, писать, откуда они там, что там, это сейчас там целую кучу всего надо приписывать. А тогда просто напечатал, сколько, сколько надо листовок, и эти листовки раздавали в, у ветеранов. Ну там, какие-то магазины ветераны, там пачками лежали эти листовки, и нужно было там прибежать, зафиксировать, что это вот раздают листовки там в этом месте, там чтобы быть нарушение там а, снять с выборов, а как-то очень жесткая такая ситуация была, и забежали полицейские, а, вот это, это вообще тогда впервые было чтобы они как-то в политических делах принимали участие. Это скомандовало Аяцков. Они забежали в бронежилетку, но, видно не очень хотели что-то делать. А там были несколько пенсионеров, которые не отдают эти листовки. У пенсионерки что-то на ней было записано. Ну, там и полицейские стали ее толкать, чтобы отнять эту листовку. И тогда выбежали несколько грузчиков с крючками. Это я не анекдот рассказываю. Ухватили этих... Полицейские тогда, это милиционеры были крючками, а полы там были металлические, чтобы можно было затаскивать ящики. И вот по этим металлическим полам вытащили и выбросили. Это масса народа видела. Все, а все открыли рты, эти встали, отряхнули, сели в машину и уехали. То есть никто этих грузчиков никуда никакой ответственности не привлекал. Это было нормально. А поэтому это прошло, ну, как бы сказать, безболезненно для всех. Вот представь, сейчас была бы ситуация, куча сразу идиотов нашлась бы, которые из полицейских начали писать, как они причинили эти грузчики физическую боль. Ну, а там вот такие вот грещи, эти грузчики, представляешь, схватили их эти. Ну, они таскают бешеные тяжести, они уж привыкли. железный пол полкаться научились. Да, в общем, очень интересно было. Сейчас бы это был полный идиотизм. этих грузцов посадили, там, чуть ли не, там, я Ле думаю, 15, по полтора года дали или по два. Вот как сейчас. Надо завтра, кстати, поговорить о всех этих уголовных делах, которые про 26-е. Вот, об уголовных делах. Я, мне сейчас вот показали только твиттер. Опять он у меня куда-то закрылся. Я на самом деле звонил Олегу в... Просил его найти родителей Стаса, чтобы понять, где находится Стас. Мне сейчас показывают, что 29 числа, то есть сегодня, был суд. Да, мы, я тебе про это говорю, мы знаем об этом, что был суд. Первый, то есть Станислав Зимовец, это соратник наш. Да. Первый, отказавшийся от особого порядка рассмотрения его дела, фигурант дела 26 марта, антикоррупционная акция в Москве. Я так понимаю, что теперь у нас будет информация по всем его судам. 5 числа будет суд, уже 5 сказали. Да, 5-го, Но ну, мы заранее объявим и, и сами туда все да, поедем. Да, сами туда придем мы стасы безусловно поддержим. Найдем адвоката, в общем, поможет. Нет, есть суд. там адвокат. Там Вы же да, давно уже, да, там защищают там адвокат, там все нормально. Там изначально был ненормальный, потому что его выкрали, полицейские спрятали. Он находился в блоке, для лиц, которые совершили преступление, наказываемое пожизненным заключением. Он сидел в этом блоке, адвокатов к нему не допускали две недели. За это время из него выбили признательные показания. Сейчас он от них отказался, но мы понимаем, что в истории российского правосудия... Ни разу не было, что э, человек дал признательные показания в присутствии навязанного ему адвоката, потом отказался от этих показаний и как бы суд его оправдал. Ни разу такого не было. То есть применяется насилие, дается адвокат по назначению, человек признается, потом может отказаться сколько хочешь. Вообще можно на суд даже не ходить. То есть Поэтому, Но это будет иметь очень большое значение для Европейского суда по правам человека. Я думаю, что будет именно в этом направлении развиваться дело. А также это будет значение иметь после 5-11, потому что э, тот судья, который все прекрасно понимает, и, и если он осудит этого человека, ну, ради Бога. Вы должны понимать, что Станислав имеет место быть полевым командиром во время революции себе ну если они его посадят то будет полевой командир там где и куда его посадят это да. 100 процентов значит да? донат. у нас начали слать нам с 27 числа сергей 1000 рублей нас вызывают на работу 12 числа чтобы да, не ходил да. кто смотреть на акцию да это странная ситуация 12 воскресенья о, это, и день россии и сделали рабочим днем. Представляешь, как Путин ссык. Понедельник. Понедельник. А, понедельник? Ну, это красное, красное, красное число. Да, это красное число. Значит, спасибо, Сергей. Вячеслав Федоров, 100 рублей. Иван, 87. Без подписи. Спасибо, Сергей, тысячу. Опять, с днем пограничника на прогулку не попал, привлекли на работу. И еще. Планируют привлечь на работу 12 число. План, лав, план работы еще не выдали, а сотрудников уже оповестили. Спасибо, Сергей. Евгений Иркутск. 250 рублей без подписи. Тарас Виновский. полотенце Написал 1000 рублей. Спасибо, Тарас. Дмитрий. Привет всем. Будет ли в новой эпохе упразднена таможня или понижены ставки? Дмитрий. Вопрос. Будет ли в новой эпохе упразднена таможня или понижены ставки? Нет, таможня в любом случае нужна для чего? Для того, чтобы пресекать какие-то и контрабанду, нет, и так и далее. можно таможня денег. А, нет, ну таможенные пошлины, что ли? Конечно, да. таможенные пошлины будут, безусловно, они будут. Но, во-первых, здесь нужно посмотреть, как это будет соотноситься с международными договорами России, которые сейчас нарушаются. Конечно, никаких вот этих... Как он там, автомобильный, этот сбор, сбор. А, нет, утилизационных сборов, конечно, никаких не будет, это безумие. Ну и многих других, то есть вся, всякая, всякая безумная вещь должна быть отринута. Папа Саша Мальцев саран. игнорирует Байкал, да никакой Байкал я не игнорю, я Здесь просто, просто очень сильно удивился вчера, когда я, у меня время было пять минут, пять минут, одна минута проклич, прокричать Долой Путина, я спускаюсь со сцены и прорываюсь сквозь людей иду, и мне женщина говорит: а чё ж вы про Байкал то не сказали? Но если вот за одну минуту я мог бы сказать, выйти и сказать, далой Путина, ура, Байкал. Что я мог сказать за одну минуту? Ровно одна минута. Что можно было сказать про Байкал? И что вы имеете в виду про Байкал? про Байкал? Про то, что он он китайцы пыль. воду из Байкала откачивают. Ну что это знают все? И можно уничтожить это только системно. Только системно можно это прекратить. Да, или вы предлагаете... То есть убрать эту власть и все. Или надо прийти с тупором перерубить эту трубу. Но они ее завалят. Папа Саша, Саратов, Славин. На тортик с пограничным столбиком с праздником. Спасибо. Спасибо. Столбик уже подарили. Да, столбик. Нет, он на взять. тортик со столбиком. То Столб. есть столбик в тортике хочет. Да. Кирилл из Зеленограда 100 рублей с, прош с прошедшим праздником. Космос. 100 рублей без подписи. Спасибо, Александр. 500 рублей. Спасибо, НЖК. Я знаю, фирму, свечи производит НЖК, а для автомобилей 752. Был репрессирован за самооборону с оружием в руках от бандитов. Сидел в зоне. Будет ли шанс после 5.11.2017 на пересмотр дела и реабилитацию? Таких, как я, тысячи дела фабрикуют как преступных сумысла. Безусловно, то есть, во-первых, ну, есть там куча малозначительных преступлений, которые вообще не интересуют их скопом, просто обнуляем и все. И если люди как бы не возражают, если возражают, значит, будет пересмотр, и нужно будет возмещать тех людей, которых совершенно незаслуженно посадили, а таких очень много, ну, как-то будем решать с ними. В финансовом, материальном плане Потому что а, необходимо а отвечать по долгам А это как раз долги государства Евгений полторы тысячи, привет Я так понимаю, наш общий друг Евгений, привет Арт подготовка УФА, 100 рублей от Павла Саныча Вопрос про гимн 5.11.17 Не знаю, что про гимн Ссылка для связи здесь есть, на страницу ВКонтакте Ваха 100 рублей для Славы по-братски, Дмитрий 200 рублей на движение, Юрий Гус 100 рублей. Как вы считаете, что ждет жителей Донбасса после ухода Путина? Вопрос, конечно, сложный, но очень хочется узнать ваше мнение. Спасибо вам ну, и вашей команде за работу за последние три года я прозрел. Ну, после ухода Путина действительно сложный вопрос по Донбассу. Надо садиться за стол переговоров, разговаривать но вы же понимаете, что те люди, которые сейчас в Донбассе разговаривают столь дерзко, они уже столь дерзко разговаривать не будут. Какой смысл, да? И понятно, что многие вещи, которые сейчас невозможно сделать, тогда будут сделаны. Но я надеюсь, что как бы все это будет разумно. По крайней мере, мы сможем 100% прекратить там всякое кровопролитие и... Потом договориться постепенно. Я думаю, что вообще проблем не будет. Постепенно договориться. Крестов Сергей Геннадьевич, С миру по нитке вместе мы сила. Не ждем, а готовимся. Да, действительно, по 100 рублей, если каждый из 80 тысяч просмотров, нам, нам будет жирно в таком случае. Владимир Дронов, 100 рублей. Спасибо. Спасибо. Из подписи. Сергей из Москвы, 500 рублей. Вячеслав, как вы относитесь к заявлению Горского о реформации новой оппозиции? Формирование в ней жесткой вертикали во главе с ним или его приближенными они согласных с этим выгнать оттуда это не то что мы никак наверное, не относимся не ну почему но ну, это это их путь они совершенно спокойно могут это делать я только могу сказать что ну вот кто-то хочет сделать вертикаль четкую в определенной партии ну пусть делает, создает свою структуру становится во главе этой структуры, делает вертикаль. Кто-то не хочет в этом участвовать, он создает свои какие-то вещи, они могут быть горизонтальны и так далее, и ничего в этом нет страшного, когда ну, кто-то пойдет, допустим, вот под эту вертикаль, ради бога, участвовать там. Кто-то будет участвовать в том... Что сейчас, в общем-то, горизонтально распространяется. Я, конечно, вот в такой вертикали участвовать, например, не буду, сразу скажу. Ну вот я это имел в виду, что да вы... нет. Вы ну можете, а я прокомментирую. Ну, комментирует. Комментирует. ради комментирует. бога, он, он, он, он, же имеет, он же имеет право он, это делать. Имеет, да. что? Мы да. скажем так, Госки ты не должен не, создавать. Не, не, его нет. Право У него она вполне может получиться очень эффективной. Может получиться конечно, эффективной. ну Ну и пусть на здоровье, и мы всячески будем помогать. Ну, это же, колхоз делал добровольно, каждый принимает решение, что ему надо. Кому-то там нужно вот все четко, чтобы было все ясно, да, ну, ради Бога. Я, я не против, поверьте, ни в коем случае. Валерий, 100 рублей без подписи. Спасибо, Алексей, 511. Как вы считаете, существуют ли честные лотереи? Что вообще думаете о лотереях? Ну, лотереи, наверное, все-таки честных, не существует, да, потому что все-таки лотерея всегда лохотрон, но есть относительно честные лотереи, да, то есть что такое относительно честная лотерея, там где никто ничего не мухлюет, да, и то есть когда устроители уже выделили, грубо говоря, свой гешефт, да, а остальное там кто-то может выиграть. Ну это вот мое мнение, ну я как-то вот в лотерею никогда особо сильно не выигрывал. И поэтому, хотя, вроде, так вот, меня считают человеком таким, фартовым, фартовым да, но в лотерею как-то я Вот Илья играю. сообщает нам, сегодня штормило в Москве. Среди повальных деревьев и оторванных частей крыш во дворе стоял микроавтобус с символикой реновации И в нем люди что-то подделывали с доверчивыми гражданами. Точка подписи подпись, я так понял. Динар Спенза, дядя Слава, как считаете, информация о связи Путина с Тамбовско-Малышевскими и о его хищениях в Ленинградской мэрии достоверна, удачена ну, всем. Был же доклад Салье, ну насколько он достоверный, я не знаю, но я не думаю, что ей зачем-то нужно было врать. Я думаю, она абсолютно четко как бы, сведения собрала истинные. Да, есть какие-то. Может быть, не прямые доказательства, но косвенные. То, что происходит сейчас в Испании. То есть, каких-то путинских дружков там вяжут. Ну, или вернее, так. те, кто работали на путинских дружков, их вяжут. А потом пытаются предъявить обвинение Иванову, который а -а нарк-этим а -а контролем да, там, занимался и так далее. И, то есть, странная совершенно ситуация. В любом другом мире граждане уже потребовали гласного расследования, всех бы схватили за одно место, как того Илюшу в анекдоте, да, и уже там все кукарекали так, что вам не горюсь. Но здесь это возможно только после революции. Ольга, 100 рублей спасибо. Спасибо, Ольга. Сергей. Спасибо. 1000 рублей. Вячеслав, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения. 51 год. Виктора из Владивостока. Вашего зрителя и порядочного человека. Поздравляю. Жалко, что вы не написали имя, От всей души, то есть фамилия и отчество. Виктора мы всей подготовкой поздравляем. Савинов Никита. 100 рублей на общее дело. Лесоруб Песков. 100 рублей. Спасибо, Лесоруб Песков. Петов. Всем привет. Тверь с вами. Андрей С. 150 рублей на наклейки. В Питере закончились. А, наклейки, наверное, кругляшки эти. Да, пора скидываться, у нас тоже кончились. Папуас, 500 рублей против 20-летия Долбоё, звездочка, пства. Так, а на Колесник 100 рублей. А Виз Голдман. Америка подгоняет свои военные корабли не против Кореи, а против России. Они готовят нападение на Россию. Три авианосца для того. Ну что-то это маловато, маловато будет, на самом деле. Даже если такую покую мощь запустить, я думаю, представляете, если нападение совершить с Дальнего Востока, вот китайцы удивятся, скажут, нифига себе, мы тут сидим, уже порешали с Вовой, по поурал землю уже себе там. А, да, ну не отрезали, но по крайней мере уже там Хорошо, на картах нарисовали, да, -то -то. уже вешки поставили, все, и тут какие-то америкосы залазят, я думаю, да, они будут не согласны, скажут, ребят, вы что, не а а а, я отдаяете, это... я, я скажут, как в том фильме, папаша, поделимся с Цзиньпином, да, не, я думаю, там все так не, не будет, так, тем более, вот скажите, назовите мне хотя бы одну причину, по которой нужна была бы эта земля американцам. Но у них своей много да, очень много, мягко говоря. Это первое. Во-вторых, вот потенциальный противник, мы говорили, да, как у Клаузевица, ну, если сформулировать, это тот, кто может, хочет и должен тебя захватить, да, как Мольтки и Клаузевица писали. То есть кто такой потенциальный противник? Вот именно этот. То есть, эти хотят нас захватывать? Ну, может быть, хотят, но что-то, по крайней мере, никак это, никак это не показывают. Давайте скажем 50 на 50. Да, они это никак не показывают, то есть, ни разу они не заявляют. Они должны нас захватить? Нет. Нет, они об этом... А, с какой стати? У них своей земли навалом, они... И, и, и, изолируется все время по любому вопросу, то они нефть никому не продают, то еще как-то у них своеобразный подход. Да еще я американ... из собственного уклада, они же южнее находятся, они даже не знают, что с этой землей делать, они же не Канада в конце концов. Да. Им проще захватить какую-то Мексику, которая И там... Могут они нас захватить? Ну, может быть, могут, конечно, но это сопряжено с определенными проблемами. То есть, вот на один вопрос можно ответить да, но поставить вопросительный знак, потому что сразу возникает вопрос, а нафига им это нужно? То есть все остальное слишком сложно. Как ну вы давай. думаете про затопление Ставрополя? Местные говорят, что власти скрывают техногенную катастрофу. Выплаты мизерные от 10 до 100 тысяч рублей. Алекс? Ну, мы видим, все время тонет Краснодарский край Ставрополя постоянно тонут и никто ничего там делать не хочет то есть э, я так понимаю что просто разворовываются периодически деньги которые на противопаводковые мероприятия выделяются на строительство дам там же мужики на летом ходят с теодолитами все там исследуют рисуют а потом ничего так ну давай надо закругляться на Давай, давайте короче я-то озвучиваю. максим 100 <зв> рублей Вячеслав, подскажите, пожалуйста, что будет с МЧС после революции? Я пожарный, стаж 12 лет, про зарплату стыдно говорить. Не, пожарные будут сто процентов пожарная служба, и мы ее э, должны видеть в двух, так сказать, э, ипостасях. Да, Одна это муниципальная служба, которая будет при муниципалитетах, четко там должно все э, оплачиваться, и из муниципалитетов, которые в свою очередь будут получать, получать фин... ну да, он мне показывает все, финансы централизованы, пожарный да. пожарный самые главные да. будут, пожарные. да. Старый Лис, Мурманск. Давно вопросов нет, есть готовность, а пока занимаемся просвещением зомбированных на вкусняшки к чаю. Владислав и его пантерка Тверь. Макрон в прямом эфире заявил Путину что журналисты российские... РТ «Спутник» — это не журналист, а лживая пропаганда, Путин сразу начал жевать губы. Ну да, о чем Олег... он скажет, он, он же не будет ссориться. Олег Гробовский, «Филинген», Германия, на чай слави 500 рублей, спасибо. Олег Сергей, 100 рублей, «Вячеслав, здравствуйте, спасибо. расскажите, пожалуйста, как подготовиться к Машу 12.06, что брать с собой и так далее». Спасибо. С собой За... брать ксерокопию паспорта, да. с собой брать хорошее настроение... И внимательные глаза быстрые но... ноги. Ноги. ноги большое количество друзей вот да большое количество друзей это очень важно леонид 100 рублей на добрые дела и снежок 100 рублей без подписи спасибо всем спасибо Да, эхо. у нас сейчас эхо москвы обязательно канал, да ставьте пос... лайки посмотреть тысячи да. вот уже неплохо но еще тысячу докидаем сейчас голосовал у нас здесь идет сколько там проголосовался 157 57, ну, мало проголосовало. Идет, да. Ребята, что? Потому, что Это да. очень хорошо. Мы собираем соратников, которые у нас возглавят нашим возможно Да, будущие. спасибо, что вы нас Ссылка смотрите. Посмотрите, на эхо Москвы. Ссылка там Третье, внизу. Да. По строчкой. Значит, у нас сейчас будет Да. Э -э у нас сейчас мы сейчас закончим, потом откроем новую э, трансляцию и будем разговаривать о Воронежской области и о той экологической проблеме строительства комбината, э, которая там, в общем-то, всех э, напрягает, которая не только там, в общем, все города Воронежской области задействованы в этом, но ну, особенно Лохоперск, и потом все это идет уже... Ну, затрагивает все города туда, и Саратской области, и то есть и Борисоглебск, соответственно, Ворожской области, и Балашов, Саратскую область. Я думаю, об, об этом сейчас расскажут активисты. Да, спасибо. спасибо большое. До свидания. До свидания. У да. у Уезика там программа.